Сокрой А? Ну, потеряли двигателя ну, да. Летит позорные! Разорвала, блядь, ресторан у Саши. Все, все, дом, блядь, полдома не Они бомбят, все. Посмотрите, что творится, посмотрите, что творится, господи. Ебать, только шел самолет упал, у меня нахуй окна, короче, повыгибал, Блять! Где не... Спи и не... Милая моя честность выставка Нет! Это не злопа! Да! Да! Я не знаю! Да! Я не знаю! Я не знаю! Не сюда, блять! Да ладно! Я не знаю! Да ладно! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Привет. Ну шо, путлеровские войска, блядь, думали, что будем встречать их цветами, да? Но у нас есть другие штуки для них. А почему-то, блин, они перестали идти. Что такое, пацаны? Вместе с кадыровцами пиздо получили... БТР новый горит. Ой,